Сейчас Я посмотрела в ютубе, нашла э, запись женщины, а, называю, зовут ее Алифтина, которая 21 год живет на улице, человек с высшим образованием. А, вот. Мне эта запись, конечно, привела в полный шок, потому что, в принципе, я и сама пережила точно такой же. Но человек пережил самый страшный момент, вернее, у него произошло, что она потеряла паспорт. Вот. И без паспорта фактически ее нигде человеком не считают, и ей ничего не могут и сделать, и не выдавить. И, и вот она говорит, что ей батюшки сказали, что, говорит, вот ты знаешь, что будешь мучиться 21 год, потому что у тебя в роду был род какой-то поганый. Или говорю, вы знаете, я сама прошла такую же ситуацию. Я жила, вот я жила рядом с Беженским рынком города Брянска. И когда началось уже повальное засилие вот этими черно, черномазами, как я их называю, говорю, татар монгольским игом, это чтобы уже как бы можно было в YouTube выпустить, я вот это называю. Когда у нас началось повальное застелье, вот эти, и когда вот мои соседи, которые занимались колдовством, черной магией уже, начали в открытую, в на мне применять свои приемы и сбраться все обратки, которые шли им же, вот, это я теперь просто прочитала очень много литературы по поводу вот этих всех энергетических штучек, и по поводу магов, солдонов, и я уже теперь прекрасно понимаю, что за их зло, которое люди делают, вот религия, ни одна религия не, не является добром для человека. Любая религия — это ловушка для человека, это шизофрения, она приводит к шизофрении, это рабство. Рабство от чего-то зависящее, потому что духовное развитие нельзя определить какими-то рамками. А любая религия, она вводит в рамки. И человек, который останавливается в какой-то религии, вы знаете, он становится послушной овцой. так вот, тех же пасторов, тех же нельзя стоять на одном месте. Все религии мира — это суть одно знание, которое разделено на куски. И понимаете, если ты не будешь знать все эти о, вот куски, ты не поймешь целого вот и я к этому пришла и была 10 лет в православии вот и Левина, конечно говорит что вот у меня род был где-то поганый и я говорю я вот начинаю просчитывать свой род я начинаю просчитывать свою маму вот меня клеветали, меня клеветали, меня избивали мои соседи блатные бандиты которые торговали наркотиками и торгуют наркотиками и способствовали их защищала милиция их защищала ФСБ а меня гнали из моего дома но самое главное с чего все началось началось с того что с меня начали требовать паспорт. меня никак, меня начали обворовывать. Но я когда поняла, говорю, и я, вы знаете, что говорю, каждый раз, уходя из дома, знаете, у меня была огромная мужская куртка, которая внутри была куча карманов, я брала с собой золото, все документы, это был такой большой мешок, все документы свои. Потому что восстанавливать документы, потом ты никогда в жизни это не восстановишь. Вот. И, по-моему, что-то, и что-то еще. В общем, а, и деньги, правильно, деньги, документы и золото, вот, драгоценности все. Вы представляете, я, говорю, я чудом, я чудом за эти 12 лет нищеты, говорю, ни удержала свои документы. Я уже сейчас даже про золото ничего не говорю. Но я удержала документы. И, как правило, говорю, я теперь ни документы, ни мужа, ни документы свои, мы в своем доме не держим, поэтому могут обворовывать, могут не обворовывать. Я говорю, моих документов они не найдут, и они всегда будут при мне. Так вот, у меня возникла на фоне всех, всех тех чертовщин, которые я видела в своем доме. Да, действительно были чертовщины, потому что этим тварям, которые занимаются этой магией, которые отнимают документы у людей, делают людей лишними людьми, выбрасывают их на улицу, этим тварям идет обратка, понимаете? Но эти твари, если они хорошо знают магию и колдовство, они умеют вот эту обратку отвести и, как правило, отводят на совершенно беззащитных людей. Людей, которые, понимаете, это человек добрый по натуре, он не может ударить невиновного. Вот вы знаете, как меня не обижали тогда, и в тюрьму меня катали, говорю, было дело, но только на полтора месяца я уже знала, как выбираться из этого дела. Поездно меня сажало, то есть Бежа меня и вытаскивало из этой тюрьмы. Вот. Но я могу сказать только одно. Я говорю, если не поменяешь ментальность, если будешь. Вот, понимаете, я стала входить в православную церковь. Вроде поначалу помогала, а потом вводить прекрасный момент. Вот вы знаете, мне как открыла глаза на эту православную церковь, и вы знаете, когда я увидела, что за всем этим стоит такое черное зло, что под видом вот этих святых, которых эта же сила, эта же церковь уничтожала, издевалась над которыми, особенно меня поразила эта история, которую посчитала в церкви про Иоанна Златоустова. Он защищал женщину, на которую напал попала царица, отнимала у нее землю. И она ее землю отняла, она ее землю отняла. А пьяного э, злотоуста над ним издевались просто, и его, в общем, его угробили, как его наследили на таком, на котором уже старый человек не может идти. Поэтому я могу сказать, никакого проклятого рода у таких людей, как я, на которых вот сказывается вот эта обратка черной силы, никакого проклятого рода нет. Люди за зло, которые делают магии, колдуны, они получают обратку. Но они умеют скидывать эту обратку. У этой обратки есть свой срок которая начинает воздействовать, это да, есть свой срок. И вот эта обратка, если ты умеешь ее скинуть, а самое главное скинуть на человека, который не умеет защититься, обратка должна сработать. И обратно срабатывает, срабатывает на этом человеке. И получается, что они могут даже действительно, как сказал, сделать проклятие на совершенно невиновного человека. И это проклятие будет идти даже по X или по Y с То есть дойти до генофон до человека, до генома человека. И в этом геноме энергетически прицепиться, И идти по роду тоже, как у меня было с мамой. Вот мама не могла выйти замуж. Она родила себе дочку на старых. Вот все же умные у нас советовали родить. Роди тебе ребеночка на старый, чтобы тебе было, чтобы за тобой ухаживали. А мама не подумала о том, что она несет такой хвост не задумалась, правда, она не стала искать, потому что тогда было полное безверие, религия у нас была запрещена, никто ничего не читал. И я в рели, сейчас реально понимаю, ни в коем случае, даже когда вот будет идти повальное отсутствие религии, эти книги надо хранить, эти книги надо беречь, и это знание надо знать, потому что это делается специально. На 70-80 лет полностью выбивают вот эти знания про религию, то есть это все совершенно не нужно, а потом через 70-80 лет на вот таких, как я, это все сваливает Таким грузом, такой слон сразу садится на голову, но знаете, что ты не знаешь, просто куда бежать. Про эту женщину вот Алексину, вот пишет, а вот и этот морков, я его жаловала, если бы вы, вы оказались полно в одиночестве, под таким... В там вот этих вот. Я говорю, хорошо, что у меня не было детей. Они убивали моих животных, а если бы были дети, они убили моих детей. Я, бы, я уже точно знаю, что я бы не пережила смерть своих детей, я бы свихнулась. Как у меня не, хватило силы не свихнуться? Мой муж просто спас меня, он вытащил меня тем, что он женился. Нам мне говорят, себя убьют иначе. Собственно говоря, мы спасли друг друга, потому что его оставаться было не за одному, его родственники его посадили, потому что у него был дом, на ему материю. Вот. А у меня был мой дом, который, говорю, был моим домом, все официально, все как полагается. Вот. И меня, говорю, очень устраивает, что мой муж спокойно считает, что вот сейчас у меня тоже есть жилье, говорю, совершенно спокойно, я наконец сумела продать этот дом, который был фактически непродажным. И вы знаете, я действительно понимаю, что в этом доме, из этого дома, э, в этом доме открылся портал, откуда выходила нечистая сила. Вы знаете, я столько теней в доме видела, в доме столько было чертовщины, и эта чертовщина просто видела, что она не могла взять меня живыми руками, вот вы понимаете, я просто поняла, что надо... Мы изобретать свои законы, свою религию, которая будет себе помогать, потому что мне не помогала ни одна религия, куда я не обращалась, мне было все только хуже и хуже. И священники это прекрасно знали, особенно православные священники, когда увидели, нет, нет, нет, это ты что-то не так выполняешь, Они, я им прихожу, говорю, мне все хуже и хуже, хуже, когда стало верить, мне стало еще хуже, вы знаете, вот. Просто, а теперь, говорю, я понимаю, откуда берутся святые. Вот эта религия, говорю, она издевается над людьми, потом она зажирает полностью, говорю, вот, этих людей, вот над людьми такие нечеловеческие, издевательства просто. Вот эти моральные насилия хуже, хуже э, насилия физического. Это хуже, это во хуже. Что человек просто... Из меня делали уголовницу, бандитку, проститутку, хотя, говорю, все меня прекрасно знали, что я врач-стоматолог, что я... Нормальный человек, со мной все работали. Вот мама у нее нормальная была, а она шлюха, а она дура, она психически больная. И действительно, говорю, мент пришел, видит меня вперед, да-да-да, это вы, наверное, психически больная. Вы знаете, я могу сказать так, что Путин и Медведев довели страну до психического сумасшествия, когда психически ненормальные люди стали нормой. А психически нормальные люди, говорю, добрые, порядочные люди, спокойные, которые оказались под гнетом вот этого силового беспредела, они оказались ненормальными. Ну, конечно, ну как же? же... Вы вот посмотрите, кто у нас сейчас заведует, э, вот, допустим, в нашем Брянске, в белые берега, говорю, здесь, кто у нас заведует нашими мебельными фабриками? Господи, да это ж воры в законе, это какие-то, э, это какие-то блатные, которые там, ну, которых поставили. Вы понимаете, они ведут работу, они ведут общение с людьми, как блатные по законам тюрьмы. Поэтому правильно у них и колятся на работе, у них и пьют на работе, потому что люди от этого беспредела, они не могут это пережить а понимаешь, что сказать ничего нельзя. И уйти отсюда нельзя, работать надо как-то. Может, когда-то даст на кусок хлеба. И люди вот работают вот так вот, ездят, ездят, работают, тратят деньги, работают на этих дураков и шаков, и ничего толком у них не происходит, вы понимаете? Я, говорю, я, своему, я своему мужу даже говорила, когда на него начали уже... Он полгода отработал на этого идиота, говорю, блатного идиота, который стоял на этом мебельном комфорте, и стоять его говорю, даже избили, потому что тот ему поднял зарплату. Вот. А мой муж, да, подняли зарплату, мой муж вместо того, чтобы на бутылке все это пустить с водкой, он это пустил, он купил себе мопед и стал на работу приезжать на мопеде. Ну, начальник же, когда увидел, вот тут, говорю, это было уже началом конца, то есть он когда увидел, что человек, глянь, работает на фабрике и не спивается, не скалывается, а наоборот начинает расти и подниматься, вот это и послужило причиной того, что на него начались, его сначала избили, вот, избили, причем его сотрудники, говорю, мы попытались обратиться в милицию, а потом, когда я поняла, что милиция защищает этого мудака, вот, Николаевич, как он его называл, говорю, так он, говорю, мудак, говорю, а не Николаевич, говорю, потому что, говорю, таких мужиков, говорю, просто такую сволочь, такую сволочь надо просто давить, их надо просто убивать, потому что именно благодаря тому, что блатные стоят, бывшие бандиты, которые в 90-х годах считались бандитами, они наворовали себе, они, говорю, с ментами скинтовались. Вот, и тех, естественно, крышуют, они совершенно устраивают совершенно беспредел, они не платят зарплаты своим рабочим, они изливаются над рабочими. А те чурки все терпят, потому что, говорю, народ у нас с религией забит. Вот вы знаете, тебя ударят по щеке, а ты поставь другую. Я действительно, говорю, очень бы хотела вот это видео выложить сейчас в YouTube. Это мое откровение после того, как я увидела Алифтину. Вот. Я бы помогла этой Алефтине. Да, ей действительно нужны свидетели. Ей нужны свидетели того, что, чтобы сделать документы. Главное для нее сейчас это паспорт. Вот в чем ей нужна помощь. И вы знаете, я почему-то считаю, я почему-то уверена, что ну, нет проблем с, с вот этим делом, что сделать все это можно, Говорю, если бы люди были нормальные. Я говорю, вы знаете, я говорю, ну зачем подчиняться этим законам, если эти законы пишут блатные бандиты? Вот он встал сегодня, ага, вот чтобы деньги не отдавать, нужно вот это сделать, ага, надо ввести это законом, и все, и для блатника жизнь, не жизнь, а малина, взял, а потом пусть доказывает, что я у него взял. Вот, и вы знаете, я говорю, с этими тварями надо вести себя подобающим образом, я могу сказать так, что клин вышибается клином, и по-другому, и по-другому не победить этих тварей, Путин с Медведевым так и будет меняться местами. То один, то другой. Потому что боятся и знают, какой ценой они стали на эти места. И знают, какой ценой, сколько людей не оставили без домов и в беде. И я говорю, я просто знаю, вот, вот дай бог, что Путину и Медведеву сработала вот эта обратка. Дай бог, чтобы этим тварям все это сработало. Чтобы этому Щубайсу, чтобы этому Гайдару все это сработало. Приватизатор херов. Вот это вот действительно, говорю, от души. Потому что посмотрела говорю интервью с этой Алексиной. Да, я правильно сделала. Я удержала свой паспорт. Я сделала правильно.